Тавардайт, и мы открыли Sunny Whale Role play где есть машины, вещества, штурмовое РПГ и многое другое. А также промокод OpenWhale на 100 рублей. Плюс в нашей группе ВКонтакте сейчас проводится конкурс с довольно жирными призами. А теперь прыгай в описание и забирай бонусы. Обычно подобные ролики получают название Проверил админа на своем сервере и вначале прямо намекают на громкий и красноречивый старт, который задает ритм на весь ролик. Динамичный ритм, смена сцен и настроение, то есть сначала ты бегаешь в РП, видишь нарушения, потом спокойно объясняешь на стоп-кадре что к чему, а спустя буквально секунд 10 ты уже морально уничтожаешь неугодных администраторов или же игроков. Увы, но нет, монтируя этот ролик я понял, что это вовсе не проверка, а самое что ни на есть наглядный пример того, что будет если не как купит на донатную админку и решит вершить правосудие. Я снимал этот ролик на нашем сервере Беброград. Совсем недавно мы выпустили обновление, так что я буду очень рад видеть вас на этом сервере. IP группа и промокод будут в описании. Устраивайтесь поудобнее, а мы с вами начинаем. А, а, а ничего, что я... Переделали, кстати говоря, карту. Да. С обновлением добавили СБГ, спецподразделение Беберограда. Смотрите, сколько админов. Тут и операторы, и Белюксы, и модераторы, и Вентмейкер на серваке. Нарушитель не пройдет. Но если пройдет, то сразу выбить. СБГ, Выбрать. Выбор класса. Генерал, медик, снайпер или же штурмовик. Ну давайте возьмем штурмовика. Они самый распространенный класс. Даже пишется вот. СБГ, штурмовик. Зарплата тысяча сейчас. Обновление такое вышло, заточенное конкретно под ГОСов. Большинство серваков там добавляют какие-то разные, а, не, не знаю, какие-либо разновидности профессии ГОСов, криминалов, Новый какой-то супер реминал, у которого много ХП. Мы тоже такое делали, но не на этом сервере. Но мы решили как-то разнообразить игру для ГОСов. Миничка на Поэтому у мэра теперь есть целый арсенал для управления городом, зарплатами, налогами. В зависимости от класса вам на СБГ будет даваться разное обмундирование. Помимо СБГ, а также хранилища, но ну, именно казна города, в которой собираются налоги. откуда все дорогой, формируется, в принципе, улучшение, возможно, доступное, доступное. в будущем. И зарплаты также регулируются с помощью мэра. Добавлена еще была вот такая вот постройка. Это бар. Здесь есть хозяин таверны. Можно здесь купить себе еду. Вот она так выглядит. И восстанавливается у вас сытость. Здесь еще помимо торговца есть пьяница, который может тебе кинуть шутку. Короче, Папа, вот такие блядь, вот, нельзя, прикольчики, вот прикольчики, это? он абсолютно беспокойный. Сука, они... да, Бля, Помогите, генетическую да, лабораторию! Сука! помогите, пожалуйста, они зах. Кто-то. Сам не понимаю этого. Зайдите, зайдите, пожалуйста. Человек позитивный. Это так, воройте. Надо вести Сейчас. самый Сейчас. гениальный топор. Сейчас, тихо типа, типа, типа, типа. Заходи, заходи. П пару секунд. А вы че вы? Не понял. Ну мы развлекаемся, а вы... Э -э, Баттл-рояль какой-то. Так такие. че ты не сказал, что вы в волейбол играете? Выпускай меня. Так я смысле волейбол? Ну вволим по -то ну, только мячиков что-то захуя у вас. Здравствуйте. Это не мячики, блядь, Домой это стоит пройти вот. на... Лицом к стене встаньте, пожалуйста. Это была первая просьба, ответа и реакция, на которую не последовало. Я находился в непосредственной близости, и меня, значит, было прекрасно слышно. Но почему не ответил, это уже другой вопрос. Но ответ на него все так же простой. Это нарушение правила ФирерП. Отговорка, мол, я не понял, кого ставят лицом к стене и просит остановиться, не прокатит, потому что он сознательно с самого начала убегал от полицейского. Раз, два. Постой. к стене встаньте. За что? Я уже несколько раз предупреждал. К стене. Так две минуты не прошло. Я все равно хочу обыскать вас. За кой? Но вы же от меня убегаете. Ну я вас боюсь! Это я еще я раз предупреждаю. Какой? Я уже показал. Куда? Вот туда. Так там несколько стен. Ну вот какой-нибудь встаньте. Сложный выбор, там получится раз, два, три, четыре, пять. Пять стен. Блять. Так. Мне это не нравится, она бомбардная. Это в принципе чистика, но тут какой-то чел стоит, мне -то тоже не нравится. Это Остановите. мне тоже не подходит. я же не порашу. Что... Остановись. Ой, тен. Вот здесь нормально. Если внимательно наблюдать за счетчиком камчаса, пока мы с ним бегаем и ищем стену, а также пока я его догоняю, то можно понять, что он отнял у меня около минуты, а то и больше. Сначала он не хотел останавливаться и попросту на меня не реагировал. После того, как я его догнал, он начал включать дурачка и тянуть время. Из этого всего выходит вполне себе резонная причина, чтобы его обыскать и найти что-либо, за что он может улететь в тюрьму. Например, оружие, а может быть даже несколько, на которые нет лицензии. Или же подчинение госслужащему на полшишечки, сначала ты от него убегаешь, а потом ты начинаешь врубать дурачка. Ну или же на крайняк то, что чел просто оттянул время до такого момента, когда уже можно сажать за то, что человек не дома во время камчаса. Ну типа камон, его же никто не заставлял от меня убегать, а потом искать подходящую для его обыска стенку. Go green. У вас куча нелегального оружия. Почему легального? А не было В плане приобusки не было найдено ее. Я вас полностью осмотрел, у вас нет уважения. Ты откуда это знаешь? Ну, да, я, я осмотрел, я не что нашел лицензию. Я также карманы посмотреть. Я смотрел все карманы, все что только было. В плане ты нашел лицензию. Сейчас, погоди. Вы будете арестованы за ношение оружия без лицензии на... Месте и достал из шляпы. Во время монтажа я подумал то, что я слишком рано его посадил в тюрьму и заковал в наручники, потому что он прописал команду Ми и захотел отыграть якобы лицензию, то что она у него есть, через ролл. Но другая моя половина говорит о том то, что, бля, он тянул время, он сначала вообще на тебя не реагировал. А теперь у него прямо в тайминг выпадает такая команда, что он тянется руками к шляпе, которая у него закована. Не буду говорить, что я тут супер 100% прав, все пидорасы, а я один Д'Артаньян, думайте сами. Это спорный момент, как я думаю, но дальше будет намного интереснее. Ну все вот, лицензия У -у -у. есть. Там нет лицензии. Туда его. Туда его, туда его, конечно же, туда его. Так, теперь можно еще кого-нибудь постанавливать. Я вполне себе адекватно да, объясню, бежит, что у, у него при обыске ее не в было найдено. Над головой я не вижу, я обыскал его, ее не нашел. Здравствуйте, вы тут да. живете, нет? Какая жизнь, вы о чем? Мы в волейбол играли. Здорово. Здорово. Ты как мог знать, даже без отыгрывания, без ролла, без какого-либо трая, то, что у меня нету лицензии, без Я же вот тебя этого. обыскал, а я ее не нашел. Это, ну и чё? А Албас не показывает, есть ли у тебя лицензия или Но нет. Ну мне достаточно ты того, что у тебя не понимает. Ты меня не перебивает, ты меня не перебивай, друзья. Лицензию другой". не показывает. Ну тогда. А и ты это меня. Я устно обыскал, обыграл, в чем проблема? Ты даже не послушал меня. Ты даже меня не послушал, я хотел достать. Сейчас, можем, можем, Ру Ру ты взял, с с когда у тебя руки связаны Во-вторых, ПРПД должен был попросить показать лицензию Ухай, Я ее не нашел во время обыска Если бы у него во время обыска была лицензия просто Над головой даже написано Я что это вижу все равно Я не это увидел это на работает. Я обыскал и устно ему объяснил Считая я устно то же самое отыграл это так не работает, дружище. Даже если ты не, можешь, если что, ты не тащишь, видишь, что ты не должен как и что работает, так. если я раз разговариваю с администратором. Угу. Блин, поймите меня правильно, немного неловко, конечно, это все слышат, но я велся себя как сука конкретно на разборке с админом, просто потому что чел, который на меня пожаловался, велся абсолютно так же в начале РП-ситуации в РП-зоне. А почему ты меня сейчас перебиваешь? Другой вопрос. Это я те, разговариваю те с администратором в данный момент, и мы с ним это обсуждаем. Но он тебе сказал то, что ты должен был про роль. Блин, слушай, я еще раз... Я его, получается, позвал с оружием в руках. Попросил стать лицом к стене. Он худо-бедно все же отыграл то, что он станет лицом к стене. И получается так, то что... Я его обыскиваю. Узнаю у него, почему у него так много оружия и без лицензии. Он говорит, в смысле без лицензии. Я говорю, ну я во время обыска у вас ее не нашел. У тебя же не было лицензии. Правильно? Правильно. Я его заковал. Потому в что это работает, не так объясняю. Подожди, в смысле не так работает. Я не вижу у человека лицензии. Соответственно, во время обыска я ну, проверяю бежит все, бежит, что я есть я при человеке. Лицензии при нем не было. Ну, вот просто подумай головой и пойми да, это. Да, Стой, погоди, да, дай-ка я да, какой-то опыт. Да, да, Тут да, есть человек. Да, не, да, ну, да, ну да, ты позови да, еще да, весь состав администраторов, да, просто потому да, что, да, что, да, что да, я тебя, ну, заарестил. не на либо предметов. Поэтому ты, по Ну, каким я образом, по-твоему, проверяю на оружие? Уже. у меня я, аппарат какой-то или я что, вижу, что, это руки, считает? это руки. Него... Зачем ты перебиваешь ну, администрацию, ну, объясни у тебя, мне? Смотришь, э, наличие, э, у него лицензия находится в паспорте, словно, ты не просил не показать ни лицензию, ни паспорт, словно, ты никак не мог посмотреть лицензию, потому что... Просто так, но паспорт брать, это, ну, как бы, не поустало. Но ты вот обыскиваешь себя... его на наличие нелегального оружия, а не на наличие лицензии. На наличие лицензии ты отыгрываешь через МИ. А если бы у меня выпал правильный ролл, то есть, если бы верный выпал ролл, то есть, больше, чем твой? То есть, ты меня получил, посадил бы, получается, за просто так. Почему? Я не за просто так посадил. Ты в МИ что написал? Я пытался в быстроте писать, досталось шляпы лицензии не устал. Достал шляпы, в этот момент у тебя а уже были связаны. А, а я что, не могу в наручниках руч애... дотянуться до шляпы? Это как это минимум в... проблематично, когда ты подвязан ко мне. Ну я, я хочу... подвязан, но все равно могу же. Почему ты его привязал, наручники до того, как проверил лицензию? Потому что у него куча оружия, и сейчас идет комендантский час, и он не дома. И еще по нескольким причинам я это сделал. Он изначально меня вообще не слушался и э, ей пытался от меня убежать на паркуре. Давай я... начнем я... с этого. А демку можно посмотреть? Есть <связь> <-нибудь демки>? У <связь> меня демка. Ну чел подал жалобу, пусть он тебе показывает демку. Я тут что-то буду делать. Я еще а, демку но буду но показывать, того, что я что не виновен, серьезно. Тебе придется. смысле мне придется? Человек подал жалобу, показывает демку. Потому что, подожди, подожди, потому что если у него сейчас демки не будет, тебе придется показывать демку. Потому что по всем фактам, что я сейчас имею, у тебя нон-РП и проверь. А у меня нон-РП. А в чем оно заключается? То, что я человека обыскал, и не нашел как у него лицензии, как? просто устно это обыграл, чтобы сэкономить как? время, как бы кам час идет? Мне... Да, ну нет смысла обыграть, резона какого-либо как задержаться обыграть, на одном человеке. Сэм, погоди, А ты, обыграть, ты тоже устно ролл играл? Тоже это устно ролл играл? Какой устно ролл? Ты Даже со вот связанными не руками ми пишешь Нет, В чем прикол? Ты, погоди, То, что ты там что-то достаешь? У тебя руки меня, связаны, не чел Не перебивай меня, не перебивай меня Я сейчас ты буду сейчас разговаривать не Вы не на меня вдвоём сидите давите Какого-то хера Ты неадекватно себя ведешь, Ты перебиваешь как у меня, так и администрацию Так это Но ты свои пять копеек поперек вставляешь Когда я пытаюсь объяснить А потом говоришь, чтобы я никого не перебивал То есть мне типа сидеть молчать Нахуй тут нужен, тогда спрашивается просто за ты можешь да, сделать проще, просто выдать нам обоим за помеху разборкам, и жалоба будет закрыта, все. Просто если вы будете Давайте меня затыкать систематически, какого хуя я тогда тут вообще делаю? Пусть он показывает демонстрацию, я, я пойду дальше играть РП. Вот тут начинается, опять же, самое интересное. Администратор, вместо того, чтобы поставить того, кто на меня пожаловался перед фактом, мол, показывает демонстрацию, даже если она не полная, то я ее все равно посмотрю и будем выносить вердикт, исходя из этого, а потом сказать мне тоже, показывать демонстрацию. Он решил в будущем в тупую просто закрыть жалобу, несмотря на демонстрацию ни у одного из игроков. Понимаете, даже не передать какому-либо админу эту работу. Так еще и накинуть нам обоим срок за помеху разборкам, то что мы нормально друг друга не можем выслушать, а он на это никак не может повлиять, видите ли. Я вот, например, думаю, то что в администрации должен сидеть чел, который может просто вот словесно сказать, типа, ребят, культурно завалите ебальники и продолжайте разборки таким образом, чтобы сначала один говорит, потом другой отвечает, и вот в таком ключе должна проходить разборка. Не, конечно, можно пригрозить то, что вот в конце разборок я когда буду выносить в Вердикт, пропишу к какому-либо человеку из вас, кто будет перебивать правила помехи разборок. Я пытался э, заставить их говорить по одному, но они друг друга вечно перебивают. Друг, рассказывай. Давай, рассказывай. Еще раз, рассказывай. Ну, поможди, стой. Я, я... Ну, давай, давай, давай. Я во время комендантского часа иду за СБГ. Выхожу с цемента и вижу человека, который стоит на улице во время комендантского часа. Это он. Только он увидел меня и начал я с ним диалог, чтобы он стал лицом к стене, он убежал, прыгая на паркуре. Я забрался на крышу небольшого домика в районе... Радиовышки вот этой Он сидит там, типа от меня прячь. Я ему говорю, лицом встань к стене, комендантский час. Он говорит: ну время же еще не вышло, когда я должен идти домой. Я говорю, но я все равно намерен тебя обыскать. Он стоял минуту с хером и сказал, к какой стене встать. Я ему говорю, встань к любой стене, мне без разницы. Просто к стене встань, условность эту выполни, не более. С горем пополам он встал лицом к стене. Выйдя уже за пределы вот этой вот вышки, он стал лицом к стене, я его обыскал. В ходе обыска я нашел у него кучу стволов, ножи, автоматы, может быть еще что-то У меня там даже в чате лог сохранился того, что найдено У него в этот момент не было лицензии, как и сейчас, в принципе Если, Если что, да? дон оружия да? ты систематически не видишь дон оружия а подскажи где-то понетка. Вот тут в этом фрагменте начинает администратор слева давить на то, что я не могу видеть донатное оружие путем обыска Пока человек его не достанет и не подержит при мне в руках Грубо говоря, он придумывает правила, которого вообще нету в списке действующих правил на этом серваке Я типа что совсем на дебила похож, раз я не помню, какие есть исключения, а каких нет на моем серваке Я вот, например, помню то, что мы с администрацией в беседе обсуждали, то, что донатное оружие видно Даже если он его спрячет, в ванус, блять, ебогу, ну что это за пиздец, каких-то серваков. Понасобирали себе правила донатные администраторы и сидят их выдумывают. В нон-РП, ты не можешь. Ты че, подходишь к человеку и видишь его: имя, статус, где там, я не знаю. Лицензии у него есть или нету, и кем он работает. У него было покупное у контрабандиста или у продавца оружия. Да я откуда. У меня все донатное. Но я нашел в ходе обыска эти сбушки. Вот так это и работает. Донатное оружие, если, если ты не видел у него в руках донатное оружие, ты в принципе его при обыске даже если хорошо, нет а написано, ты не можешь его найти, потому хорошо, что ну смотри, ты не должен арестовывать за дон оружие. А где нет написано. написано. Пункт, пункт такой. Ну да, пункт какой? Спроси ты у любого наборного. Правило, пункт наборные, что это ли? По факту правила НОНРП. свои пишут каждый под себя. Да, я, не под себя. я не вижу в нон-рп этого уточнения. У нас у у на сервере много блядь. уточнений нету. Да Даже я не тут, планировал. причем, если уточнения конкретного <планировал> нету, какого хуя я должен узнавать об этом тогда, когда Какую я уже что-то сделал? Том, когда ты мог спросить у любого другого человека. Но это Знаешь, правило, которое сейчас уточнение вот выдумали Юрова люди сами погнал. себе, и ему свято верят. Его в правилах я не вижу. Я еще раз могу пролистать нон-РП э, и прочитать вам. Там этого уточнения про донатное оружие, которое не находится при обыске, если его нету в руках у человека, я не вижу. Ну пошли капризы сейчас позову, что уж он скажет. Ну, напиши, или пиво, например, тогда. Или ты хочешь весь состав админский собрать, чисто потому, что да. тебя э, арестовали, ладно, пока ты ладно. сидел ебланил и э, дурака валял. Пока я тебя просил стать лицом к стене. Но, Добрости, ты в любом случае не мог его арестовывать, не проверив лицензию. И устно ты лицензия не... не проверяется, она всегда проверяется через Миролл. Если у человека нет лицензии, она проверяется через Миролл всегда. Если есть, то ты можешь просто попросить удостов... предоставить лицензию. А как он, в, а, смысл, а в смысле, или, через Мирол у него руки связаны были в этот же момент уже? Ну, Что да, он а может там сделать? Руки тогда. Быть, Зач... Почему ты руки до проверки Потому лица? что у него оружие было найдено, вдруг он достанет Нет. ствол и начнет меня ебашить, это для своей же безопасности. Я наперед действовал, я ничего такого не сделал, я его не задамажил. Нет. Он со связанными руками МИ отыгрывает, О, в чем, блядь, прикол, что это такое? Ко мне какая претензия? А, когда... а как ему еще... подожди, а как ему тогда... А еще показать тебе лицензию... Блять. Подожди, я вот только сейчас понял, насколько это логично. Ты просишь показать лицензию человека со связанными руками. Я, я не прошу правильно? его показывать лицензию. Алло! Ты, не, ты потерял суть жалобы, не, или что? Хорошо, все, все, вот, все, до меня, я потерялся дальше, хорошо, согласен. Давай я тебе а, еще а, раз объясню, если ты не раз. понял. Жалобы Помнишь, когда ты мне еще шокером ударил? У того, кто обвиняет, есть доква. Вот, как раз таки, когда ты подошел, я хотел попросить демку. Они начали ну, объяснить все по-настоящему. Я жду, пока он демку покажет. У тебя так у меня все сути демки нету, у меня только момент, когда ты там можешь со шляпой вот эта вот фигня произошла, когда ты написал а ми, когда ты мне написал написал, что в наручниках. Знаю, что Но у тебя, судя по твоей демке, а тогда будет на Ну сейчас погоди. Ну так мне нужна полная демка для понятия. Ну у меня полный нет, но сейчас давай посмотрим Я жду, пока он демку покажет, он продолжал, бы, он насчет этого должен трястись больше, чем я. Ты почему-то видишь донат наружу, который по правилам никто не увидит. По И... правилам, укажи И... пункт, Знаете, пожалуйста. Блять, прошу прощения. Блять, вот видишь, блять, это не пункт. Я просто начинаю уже злиться. Ну, а, я, я тут, причем, ты мне приписываешь ты пункт, сказать, пункт, которого в правилах, вы вы в правилах нету. стоящие администраторы, ты можешь у любого спросить, они тебе скажут, что донат на оружие не видно. В правилах где написано это? Еще Давайте я кое-что еще раз поясню, если у тебя со слухом, ну, самое мало с проблемой. Ты на, демку на покажи. На сервере некоторые правила. Демку. Не перебивай меня. Демку не покажи уже, меня. блядь. Ты, не, не за тебя разборка тянется, меня. демку покажи. Сука. Демку Боже на стол, блядь. Демку, блядь, покажи, тебя просят значи уже. просто. У, У меня она не полная! Да какая в хуй разница? Покажи микрофона. просто демонстрацию, чел подумает, что делать. Хорошо, я... покажу! Я ввожу, я ввожу вам правила одного микрофона, короче, если вы будете говорить вместе, я добавляю к обо... Обоим добавляю нарушение за, не... за помеху разборки. Okay. Окей! услышали? Все. Каприз. Угу. Что-то с вами. Каприз, привет! А... Да. У меня вопрос тебе. У меня тебе вопрос. Я обыскал человека при обыске, нашел кучу оружия. Он говорит, что это все донатное. В правилах нет уточнения нигде. По поводу того, что донатное оружие не может быть выявлено с помощью поиска, обыска на оружие, если у человека его не было в руках, этого не было видно. Я прошу у них пункт, который это запрещает делать, видеть оружие донатное при обыске, если человек его не держал. Мне никто ничего не может по этому поводу, по существу сказать, что вот такой-то пункт запрещает. Посмотри, загляни в правила и смирись с этим. Но мне хотят приписать. Но НРП чисто поэтому, хотя в правиле нон НРП нету такого НРП уточнения. Не чисто э, смотрите, потом... подожди, подожди, э, ну ладно, говори. У него НРП не я не потому, что он донат оружия видит, у него он не отыграл полностью проверку на лицензию у человека, который ее не было. Он не не не дал человеку дописать ни ми ни ролл и сковал его в наручники до того, как вообще проверил лицензию. Ты сейчас обманываешь? В смысле, ты сказал? В прямом... В прямом? Я могу еще раз пересказать. У меня, видимо, память хорошая, в отличие от тебя. Я могу еще раз пересказать. Но смотри, ты сказал, что ты Каприз, давай Можно? расскажу. Нет, смотрите. По поводу как раз таки эм, оружия донатного. Я сам лично разговаривал с куратором, э, и получается, донатное оружие видно в любом случае, при обыске использовал ты его или нет. Вы че мне тут, блядь, заливаете? Прошли Какого и... хуя происходит? Извини, каприз. Да ладно, то, что Нет, просто месяц, опять же тогда... даже лепил ну я думаю, хули куратора не хотели меня... звать, блядь. Понял, я, я тоже я ошибся тоже. Я согласен, что я ошибся Потому что в последний раз, когда э, меня обыскивали, и когда я типа обыскивал, у него было донат на оружие, мне все вокруг сказали, что донат на оружие при обыске не выявляется, если он в руках его не держал. Руководствуйся правилами в таком случае. Так вот, я еще раз тебе тоже расскажу. Комендантский час ситуация. Я иду за СБГ по улице вижу человека, именно, ну вот он играет за бандита, я увидел, попросил стать лицом к стене, ну, просто чтобы обыскать, предупредить, что еще есть время уйти домой и отпустить его, все. Он от меня начал убегать на паркуре прыгать. Расстояние было такое, что у меня было нормально слышно, но он убежал на паркуре. Я его нашел на крыше, попросил стать лицом к стене, он в этот момент начал играть на дурачка, говорить, а какой стене, вот это мне не нравится стена, вот. Я говорю, мне все равно, к какой стене, просто встань, выполни эту условность, я тебя обыщу, и все. То есть он тянул время. Времени достаточно уже прошло, чтобы обыскать и съебаться домой. Он дотянул до такого момента, когда я могу спокойно уже его посадить. Причем я, он это делал не по моей инициативе, я его не просил. Я сказал бишь стань лицом к стене, это обыск. Он стал лицом к стене с горем пополам, я его обыскал на оружие, нашел кучу оружия. Он говорит... Вот, у меня, э, типа, лицензия там, э, вроде есть, типа, а я говорю, у тебя ее нету. Я говорю, при обыске ее не нашел. И он начал через ми отыгрывать, а я в этот момент уже его заковал в наручники, у него руки связаны. Он полез в шапку через ми с закованными руками и начал там что-то доставать якобы. А я ему в этот момент уже срок прописываю, то есть он только-только отыграл ми, будучи в наручниках. Я уже ему прописываю срок. С какого хера у меня нон-рп, я не понимаю, потому что он валял дурака, когда я его пытался обыскать, ища, это будучи в поисках стены, бегая Ты от меня, когда я один, ему один с оружием в руках один, говорил четыре. стать лицом к стене. И во время а, вот этого обыска, будучи связанным, он лезет, блять, в шапку доставать лицензию. С какого хера у меня нон-рп, я не могу понять. Слава богу, мы хоть разобрались с тем, то, что оружие донатное, донатное тоже это... видно при обыске. Да чел ты уже время затянул, что ему в любом случае срок грозит за то, что он не дома, блядь, Нет. что мне с ним делать, отпускать да, его? Ты же понимаешь, mm -hmm. какая хер разница всем? Да в смысле, какая хер разница? Мду, ты время нормально. сам намеренно оттянул не и в итоге времени боже, столько вышло, не что не тебя мог, уже в любом случае придется сажать. Просто перебивает. Нет, ты меня бесишь уже. Ну, Пойдешь закрою жалобу и играть дальше. Что-то не могу микрофоно. Ну вот насчет у гиуне времени, <связывая> тут это по идее относится к ферроп. То что ты не будешь обсуждать с какой же стенки. Один, э, один плюс один, четыре. Ближайший сразу же то Но если еще подробности с тем, что закованными руками. Ну а как Руку он с завязанными руками, он дотянулся до шапки? Возьму вот, смотри. чисто под себя. Наручи, дотягиваю. Он ко мне подвязан, он ко мне, блядь, подвязан, я вон, на говорю. На вот, на смотрите. Он, ну так подвязан, он но это У него все руки ко мне подвязаны полностью, я об этом говорю. Предупреждал. Как минимум за вот, получается один раз туда. А вследствие чего, но. А я получилось. за что получаю один микрофон по мехаразборкам? Вследствие того, что ты меня, блядь, не слушал, ты Это мне доказывал место... слепо то, что у меня а, еще будет нарушение вот то, что я донат на оружие я вижу. Тебе перед, я тебе передается говорил. Я когда вы начал друг на друга орать, просто ну я так и не смысла не понял. Я говорю Это... вам, что, что вам правило слушай, одного блин? микрофона, потому что вы друг друга перебиваете, я не могу разобраться это я не наша ZXC вина, то что ты не можешь нормально оценить ситуацию, и приписываешь мне нарушение правила, которое не предписано я в, я правил, в правилах сервера и нет, пытаешься мне это слепо понимаю, доказать. Мы из-за этого и перекритиковали друг друга, потому что ты не если можешь дать нормальную оценку. Подожди, нафиг, друг на друга если вы пытаетесь разобрать, разобрать, Потому что ты сидишь, давишь нет, на разборке, пока каприз не пришел, блядь. Ты сидишь, давишь на разборке... Еще насчет одного нарушения, я пытаюсь его объяснить, вы, сука, сидите и орете типа на меня, то, что вот у меня на... нарушение этого правила, я еще раз прошу показать пункт, и ты мне не можешь его показать. Ты мне просто его не можешь показать, потому что его нету. Пришел каприз, и ты сразу сказал, да, я ошибся. Вот я, ребят, думаю, то, что вот я кое-что сейчас скажу, и со мной по этому поводу согласится достаточно большое количество людей. На жалобах в DarkRP два игрока, которые подают друг на друга жалобу, это дети. Ну, не в плане возраста, а в плане поведения. Вот один говорит, он насрал мне в песочницу, а другой говорит, нет, это он мне насрал в песочницу. Нет, у тебя говно воняет, значит, это ты мне насрал. То есть у них споры проходят в таком стиле, поэтому им нужен взрослый, нормальный, адекватный человек, в том плане то, что спокойный. А именно администратор. Администратор играет роль взрослого, того, кто делает такой баланс. Вот ты говоришь сначала, а потом ты говоришь. А если вы будете кричать, то у меня взорвется нахуй башка, и я возьму ремень и отпизжу вас. Выдам вам бан за помеху разборкам. Поэтому лучше говорите по очереди. Администратор в этом плане не должен быть приверженцем одной из песочниц, которую насрали, и он должен трезво оценивать ситуацию, которую ему описывает один из игроков. Но судя по вот этой вот демке и потому, как админ ведет жалобу, можно сказать то, что администратор превращается в третьего, блять, ребенка это ну просто пиздец Но он превращается в ребенка просто с возможностями чуть побольше Например, он может оперировать правилом, помехи, разборкам И постоянно про него говорить Но повлиять на то, чтобы нас успокоить Он никак не может и не хочет Он просто в дальнейшем закроет нахуй жалобу А пока он ее не закрыл, он просто сидит и с нами спорит Не просматривая ни одну из демок Хотя это просто, ну это база Просто на, на жалобе посмотреть демку Потому что я, когда он сказал, что такого... Типа нет, я тебе еще раз говорил, я после этого сказал, что я на личном опыте, когда человека обыскивал, мне сказали, что у него донатное оружие, поэтому оно его не видно при обыске, я не знаю. Кто тебе сказал об этом? Но Бля, я в жалобу разбирать не совсем компетентно, передай, пожалуйста, капризу, пусть вот он разберет. Короче, вот, блядь, честно, меня ну, это все, все, все уже GXL. подзаебало давай реально, на крайняк. нахуй, вот он не будет разбирать. Да. Пусть Короче, каприз разберет, и все. Меня уже заебало, я теряю время, блядь, у меня там маники ебаные. Я уже заебался, честно, на этой жалобе, блядь. Потому что я сижу тут, блядь, теряю время. Стоим на одном месте, пытаемся разобраться, блядь, что-то как, на, нахуй. захуя, но мне надо. Потому что админ затуп. Поэтому... Поймал. Да я, блядь, думаю просто жалобу закрыть, меня это заебало уже, в чем смысл разбираться, если мы тут стоим, блядь, на одном месте и чешим колени, блядь. Потому что, когда мы дошли до какой-то логической точки посмотреть демку, ты начал опираться, что тебя насрать, ты не будешь показывать демку, потому что он должен... Стой, погоди, чё, блядь, он ты говорит... ещё раз сказал? Мне насрать, нет, я не буду нет, показывать да, демку, нет, блядь! Нет, ты да это нет, сказал, сказал сейчас! Я подожди, блядь, послушай! Он говорит, что ему насрать он не будет показывать Денку, потому что тебе об этом нужно печься. А ты сказал, что у тебя не полная демонстрация. Ну тогда а у меня не демонстрация, у меня, там, блядь, один кусок. В смысле, я дословно? Ну хорошо, ты сказал, что тебе дословно. не насрать. Тебе все равно, дословно. и ты будешь ждать не дословно, говорю, пересказываю. Ты сказал, что тебе все равно, и ты не будешь показывать Денку, потому что должно волновать его. Потому что это он кинул жалобу, и его должно волновать. И в чем я не прав, блядь, да извини меня. Ну, так вы говорите, что я за ту поймал. Ну, так. Потому что э, откуда мне взять факты, подтверждения, что-либо, да, как-нибудь вас рассказывать? просто перед фактом поставить, доказать, сказать, «показывай так, демку, либо я закрываю жалобу, не имея нормальных доказательств? Все. Он не обязан показывать демку. Ну, я про я обвиняемого. Это... Я вообще тут должен сидеть защищаться, а не демки, бля, показывать. Я что тут, сука, видео какое-то снимаю по вашему. Они типа на меня наезжают, я объясняю, почему я не могу Я про это и говорил. Ну все, значит я закрываю, жалобу. Пиздец, блядь. Демонстрации нет, ничего с вами взял. Слышь, за x, ты подольше играешь, есть право некомпетентности админа. Некомпетентности администрации, это вроде в кодексе прописаны или что ебать? Бляааа, ебать, я просто Честно говоря, я не помню... Закрываю жалобу, потому что я не могу разобраться. Один не хочет показывать демонстрацию, второго она не полная. Нет, ты не я можешь закрыть могу... жалобу. Ну, так, Разберись. так написано в кодексе. Если ты закроешь жалобу, я возьму ремень. Если... Э, Он уже э... ее закрыл, блядь. Сука, я пошел за ремнем. Если нет оснований, я не могу ничего сделать. Поэтому я могу закрыть жалобу, сказав, что у меня недостаточно оснований. Почему а даже демку забрали. нормально не скаучеву показать. А так ты и не мог просто спросить, блять, а было такое вообще не или нет, блять, у одного из нас. Или че, блять, можно смотреть демонстрацию, если она не полная. Я не смогу увидеть полную картину. Да ты хоть какую-то бы посмотрел бы демонстрацию, ты просто взял жалобу, закрыл выеп нам обоим мозги. Еще подтянул каприза. Да его подтянули. Да он тут сидит и за Они... тебя время Разбираешься, въебывает. почему? Если с ними разбирайся сам, я номер, А, так, так это делюкс от это думаю, хули он мне так про правила на донат на оружие, утверждает Яра. Пиздец. А, далёк с Нихуя. А, так у него всего один день в игре, блядь. Слышь. Че? Чего, блядь? Стоп, подожди. А. Один день на сервере. Так, ну ты у тебя 4 че? недели, а у него подожди, стой, блядь У две недели Один день Один день онлайна общего Ебануться можно То есть ты мне хотел выдать наказание по правилу, которого не было вообще Уточнению, которого не было Пиздец, блядь Ты правило вообще как? Ну, читал, ты знаешь, что есть правила на сервере Да, я знаю А, ну да, конечно Я же типа по-твоему совсем дебил, да, Блядь, ну если ты мне свято утверждал про уточнение, которого нету То я уже начинаю в этом не сомневаться, а убеждаться немного Mm -hmm. Тебе еще раз сказал, что mm -hmm. я судил по своему опыту. Я согласен, <laughs> Причем тут опыт я тебе тучу раз говорили, я правила покажи, хорошо. загляни ты, блять, опытом своим Там... пытаешься Пожалуйста, в один ты день ты онлайна. Ты вытащить. Я только вот с чего ржу, блять, Один день опыта, это прям такой великий опыт, блять, или что? Я да это нет, тут даже не в этом дело. Ты понимаешь, каприз. если бы мы сейчас не начали с тобой собачиться, каприз. не пришел бы каприз, и мы бы не поняли указание, то, что... А, мы, точнее, мы бы не смогли ему доказать, что такого уточнения нету. И он бы въебал, и он бы въебал других бы игроков. Ну, блять. Я вообще не буду ждет, он мой жалобу закрыл. Я, блядь, не говорил. Похуй, закрывай именно, блядь, то, что вот ему не уточнял. И, блядь, он не понял. Блядь, инсультанул в пизду. Блядь. Давайте поступи, поступим более разумно, и лучше по этому поводу написать куратору. Мне кажется, он получит от нас страну разобраться. Смотри, бля, какой прогресс. А это мы всего лишь разговариваем с ним две минуты. Может, ну его нахуй все, и просто с этим что-то придумаем что можно сделать. В этот момент два, казалось бы, противника Объединились против общего врага Сука, это жалоба Одна единственная, ролик идет 30 с минут А это всего лишь одна жалоба Да что это за пиздец, блядь Ну ты нашу жалобу конкретно не разбираешь Ты мою жалобу вообще закрыл, хуя? Не перебивай меня, пока я говорю Не перебивай меня, пока я говорю Сам говорил правила одного микрофона А сам меня сидит, перебивает Хороший ты администратор. Так вот. Потом. Блять, ты закрыл мою жалобу? Ты тут по факту не нужен. Ты чисто тут стоишь по приколу. Я не понимаю, может и чистый, но ну, чтобы наказание дать. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ты тебя попросил стоять? Ребят, постойте, пожалуйста, нам <сёк> отойти надо посовещаться. Ну, нахуй, вот эту жалобу mm -hmm. да, насчет обыска, блядь, давай с ним что-нибудь сделаем, он ебанутый. Ну да, погнали, погнали, в принципе. Типа он бы <сёк> мне въебал бы <сёк> за то, что я, например, донат оружия каким-то магическим образом. А тебе он хотел въебать и мне тоже правила одного микрофона. Хотя мы, сука, разосрались с тобой чисто по факту того, что он не может нормально объяснить мне, например, почему я не могу видеть донат на оружие. Он, сука, он, он, он, он как в кислотном трипе, ей-богу, он под под спидами да блять он сам его сука же нарушает блять я беру просто говорю он начинает меня перебивать, и, короче, мне перебивать короче давай забьем на это всего. все я тебя, не знаю может если я тебя как-то заделать я тебя, может э, ствол какой-нибудь или же для крафта материала да не не, не, не не да мне похуй давай, его его мне. Башен, да вообще что-то да его ебашим да да ну, да смотри его. претензий не имеем мы в общем то претензий то с за xc не имеем друг к другу нас беспокоит больше то, что ну, да. э, вот человек на админке не совсем компетент Мы с ним по факту разосрались из-за того, что он не мог нормально нам объяснить Какой пункт правила, например, запрещает э, донатное оружие носить Только до тех пор, пока ты не пришел, вот так было Потом ты пришел, ты сказал, что нельзя, оказывается, не видеть оружие донатное привык И на, на основе вот этого, то, что мы выясняли отношения с сраного сука донатного оружия Он уже хотел влепить нам э, меху разборкам, то, что мы перебивали А мы из-за этого реально начали сраться и перебивать Давай так, смотри, я тебе расскажу еще раз два пункта, за которые можешь просто сняться. Первый пункт: введение игроков в заблуждение. Так как ты сказал то, что не перебивай меня, не перебивай меня, не перебивай меня. Так вот, первый пункт: введение игроков в заблуждение. Ты ему сказал то, что за донатное оружие полагается бан. И ты бы ему выдал этот бан, если бы каприз сюда не пришел и сказал тебе вот эту вот хуйню все. Второй, блядь, ты закрыл мою жалобу без моего ведома. И то есть тебе вообще стало быть покеру. Третье, ты даже сейчас нарушаешь свое же правило одного микрофона. Ты меня сколько? Ты два раза меня сейчас перебил и тебе просто стало похеру, пока я не начал тебе говорить. Заткнись! Ну, же правило что... в кодексе. Введение это... игроков заблуждения. Ну, что-то подобное вроде бы было. Единственное, хотелось бы сказать, конечно, занять, что так происходит, но мне минут через 10 уже снятием, надо идти сразу. Я... Смотрите, на данный момент, если даже нарушения вот, с его стороны, ну как бы что есть, да, они подтвердятся, я лично ничего не смогу сделать самый проверенный вариант можно в дискорде подать жалобу на администратора и там уже сделал куратор может быть сам куратор а -а -а. И, вот, и вот вообще ответственное по этому делу чтоб на всякий случай все знали ну, как-то там да. что у него по выговорам процентов ну, по каким-либо предупреждениям Введение игроков в заблуждение и еще закрепленное... Не, сейчас пусть он решает, он что администратор такое? наборный. Он в любом случае выше, чем данный любой. Сейчас посмотрим. Так, ну вот по обычному, грубо говоря, правилам администрации пробежался. Там пока что ничего не совпадает, но там, скорее всего, много всего, связанное с кодексом. Я помню точно вот, что то, что там было вот, про заблуждение. Введение заблуждения. заблуждение. Это конкретно, Что будет я не помню, что я вообще, кстати, если бы я не пришел, то что тут мог бы еще бан, грубо говоря, просто так выдастся. Не вовремя, значит, при за 6 снять. Я что? Статья 4. Администратор не вправе вводить игроков в соблюждение своими действиями. Ну тут, грубо говоря, своими разговорами. Третья. Третий пункт, давайте статья 4 да. Личные, предубеж... Личные предубеждения администратора или иные непрофессиональные мотивы Не должны оказывать воздействия на вердикты наказания А они почти были, пока ты не пришел Четвертый пункт да. тоже подходит вот. Я согласен Третий, четвертый пункт, статья 4. Тут э, выговор или же предупреждение Тут в зависимости выдается от э, тяжести Шестая статья, второй пункт Должен приложить все усилия, чтобы качество работы было на высоком уровне он мог другого. поставить факт человека, а, вот его типа, показываешь демку, пусть и не полную. Я закрываю или я закрываю жалобу. Хоть статью 10 третий пункт соблюдал. Хоть за это спасибо. Вот статья 10 Второй пункт. При оказании помощи администратор должен руководствоваться исключительно своими знаниями, личным опытом и правилами сервера. В тот момент, когда я доказывал про донатное оружие, он правилами вообще не хотел руководствоваться, хотя несколько раз, несколько раз об этом спросил. Покажи мне уточнение пункта, где это запрещено, например, видеть донатное оружие. Он об этом не посмотрел. Он руководствовался только личным опытом, то, что ему когда-то там кто-то еще что-то говорил насчет доната. Ну, в принципе, можно я-то приплести. Блять, да это вроде правило на сервере есть, как там его, блядь, который серебро создал сервер, как там его, блядь? Ну, блять, тут, извини Ух, меня, что? создатель адекватный человек на сервере. И за правило тоже отвечает адекватный человек, не подсоляй. Ну да. Можешь таблицу открыть, донат на администрациях? А, хотя, подожди, сейчас я сам найду. Попробую выцепить Эльпиво и с ним думайте. Здорово. Так, на 5. Получается три пункта. Ну нам такие 4. не нужны. F, F. Ну чё тогда снимать? Ну О, да. Там соль в Билледоисе. Да так. У тебя а, Делюкс осталось не. Применение опуски оружия. Uh, Выяснилось что. Блин, у тебя. Артур выяснил, не, у тебя есть, у тебя есть в активированных Делюкса перезайди на сервер. У тебя она должна начисляться обратно. Автовосстановление да.